Наши встречи приобрели не только регулярный характер, но и на, практический, я бы сказал, абсолютно рабочий характер. Мы обсуждаем на них ход судебной реформы, налоговой реформы, вопросы вступления во Всемирную торговую организацию, состояние отечественных предприятий и отраслей. Обсуждаем и то, как идут процессы модернизации. Экономического законодательства и валютной либерализации. Я думаю, что вы согласитесь со мной в меньшей или в большей степени, но практически по всем этим направлениям есть движение вперед. На одной из встреч мы подробно говорили о несовершенстве судебной системы, которая долгое время тормозила развитие бизнеса. Вы знаете, что сегодня судебная реформа идет полным ходом, она коснулась и деятельности арбитражных судов к работе которых у вас были основные претензии. И, думаю, вы согласитесь со мной. Многие положения из тех реформ, не только судебные, но и по другим направлениям, упомянутых, упомянутых, упомянутых на сегодня, сейчас, многие вещи были учтены, учтены после наших с вами встреч вот в таком формате. Сегодня, насколько мне известно, некоторые коллеги хотели бы поднять проблемы банкротства и налогообложения. Мне известно, что определенные сомнения вызывают внесенный правительством в Госдуму пакет налоговых законопроектов. Поэтому, безусловно, важно услышать, как вы оцениваете предлагаемые изменения, а также в целом характеризуете нынешнюю ситуацию с налогами. Нам, конечно, нужно двигаться дальше, не создавая новых препятствий, не разрушая то, что уже налажено. А теперь позвольте пару замечаний о проблеме банкротства. В общественном мнении банкротства и передел собственности, к сожалению, превратились в одно понятие. Хотя оздоровление предприятий посредством банкротства, путь которым пользуется весь мир, смена неэффективного собственника, процедура естественная и абсолютно необходимая. Но мы умудрились настолько ее изуродовать, что к ней сегодня нет никакого доверия. В этой связи надо срочно формировать ясную, устойчивую и по-настоящему эффективную политику в этой области. И в этой связи, конечно, хотел бы услышать и ваше мнение. еще, одна, еще один блок проблем. В мае и июне состоятся важнейшие международные мероприятия которые напрямую затрагивают интересы российских промышленников и предпринимателей. Это очередные саммиты «Россия-Европа», и «Шанхайская организация сотрудничества», «Встреча восьмерки в Канаде». Вчера, как вы знаете, состоялся содержательный разговор на внешнеполитическую тему на президиуме Госсовета. И внимание к этим вопросам руководителей субъектов Российской Федерации я считаю очень важным. Думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим это и на Госсовете. Хотел бы и с вами обсудить международные аспекты нашей деятельности. Они очень многоплановые, здесь очень много а, аспектов. При этом, я думаю, вы со мной согласитесь, что два направления являются ключевыми – обеспечение безопасности и экономическое сотрудничество. При этом еще неизвестно, что важнее. Буквально в эти часы начинается визит президента Соединенных Штатов в нашу страну. США среди Стран-партнеров наших являются ключевым партнером и по накопленным, накопленным инвестициям американским в российскую экономику и по товарообороту. Среди тем, которые мы будем обсуждать во время визита Джорджа Буша, экономическим отношениям отводится приоритетная роль. Один из вопросов признания России как страны с рыночной экономикой. Вы знаете, что, к сожалению, накануне визита было отложено Конгрессом Соединенных Штатов решение по поправке Джексона Веника. Странное несколько решение, поскольку изначально, всем хорошо известно, ее введение было связано с ограничением, необоснованным ограничением выезда российских граждан на постоянное место жительства за границу. Теперь почему-то на первое место вышли куриные окорочка и мясо кур, мясо птицы. Это только на, первое, на, на первый взгляд кажется странным. А на самом деле подчеркивает еще раз то, о чем мы с вами многократно говорили. Подчеркивает, насколько напряженной является конкуренция на международных рынках. Используется любой аргумент. И мы здесь с вами тоже, конечно, мух не должны ловить. Все, все поставки все это жизненно важная проблемы, и не придется решать основные условия. Опять, хочу вас с коллегами много раз, И надо признать, что, в общем, подход к этой проблеме в отношении России даже о том, что гораздо -то более лидерально. Я думаю, как что, наверное, правил американского амбегатурных гентосоциальных познаний о, о, о, о торговли. Полагаю, что все уже сказано, это короче повод поговорить, о но... территориальная активность должна Новое количество отношений по Запада обязаны тренинтировать экономические продукты на Вы знаете, уже говорил, что в новой стране в частности, на людей для Сейчас мы совместно действовать на предмет расширения, поставлю нас на которые, я думаю, и вижу задачи выпускать чтобы поддержать нас на этой новой и Расширение широкого сотрудничества и обритение нового и последнее, наша главная задача – это Оно в защите института нашей позиции данной ситуации. В этой экономическое внимание становится в любую очередь, в любую как раз Дополнительные для нашей страны, в первую очередь, новые, места, новые возможности развития. Это все, что это начало.